Слева в меню смотрите статистику роста команды. Она показывает количество контрактов. Об этом подробнее вы узнаете на странице «Бизнес-модель». Чуть выше слева в меню – контакты вашего куратора для связи. А под видео вы можете смотреть хронику авторизации и даже увидеть себя, если вы правильно ввели свое имя. Но самое главное – нажмите на кнопку «Запросить доступ к бизнес-модели». Срочно свяжитесь с куратором в скайпе. И после короткой беседы он откроет вам доступ. Выполните там простое задание в течение суток и получите физический подарок, который вам отправится по почте. Вы сможете его пощупать и даже применить с пользой. Смело жмите кнопку и действуйте. У вас все получится.